Очистка и восстановление серебряной ложки – процесс довольно трудоемкий, особенно если ложка имеет вмятины. Вот у этой ложки дно уже плоское, оно вогнулось вовнутрь хлебала. Скорее всего, ложкой стучали по столу очень сильно в ожидании еды, не один раз. И немножечко изменена форма ложки. Но ложка не съедена, у нее ровная хлебала. Ложка увесистая, толстенькая и имеет несколько дефектов в виде проеденных таких черных точек. Попробуем ее восстановить, привести в порядок и покажу вам, что получится.